Всем привет! Сегодня вместе с вами мы будем жарить вкусные нежные котлеты из налимы. Итак, я подготовила вот Налима. В предыдущем видео я показала, как я его разделываю для жарки. Для котлет я его в принципе разделываю также. Сейчас я вам покажу. Вот на такие куски. Единственное, что я не разрезаю его сразу пополам а делаю следующее беру примерно там где позвоночник вот где плавничок даже вот так вот надрезаю и по кости по ребрышкам вот здесь они коротенькие таким образом снимаю мясо Мясо рыбье налима. Оп. И с другой стороны так же самое. Оп. И все, здесь практически ничего не остается. Вот такой вот позвоночник остался. И вот такие кусочки. Чистые, без костей. Ну, для мясорубки, конечно, порежем помельче. Котлеты я кручу так же самое вместе со шкурой. Шкуру я вообще не убираю никогда с снылево. Ну вот, рыба готова. Такие кусочки у нас получились. Получилось у меня полтора килограмма чистого веса, чистого чистой рыбы, без костей. На полтора килограмма налима я беру 500 грамм свиного сала. Лук 200 грамм. Вот у меня одна такая луковица вышла на 200 грамм. И хлеб, замоченный в молоке, 80 грамм. Все, теперь это все перекручиваем на мясорубке. Все, все перекрутили, все готово. Теперь добавляем одно яйцо, перчик и соль. Соль, перец по вкусу. Все перемешиваем все готово и теперь для удобства я сразу не так удобнее сразу делаю катаю шарики приготавливаю и все теперь идем жарить